Сегодня мы поговорим на тему «Сила Божьего присутствия». Эта проповедь говорит о всемогущей силе Божьего присутствия и о том, как мы можем получить эту силу. Писание приводит бесчисленные примеры того, как присутствие Божье дает силы Его детям жить для Него. Одной из самых сильных примеров является жизнь Моисея. Моисей был убежден, что без Божьего присутствия в его жизни было бы бесполезно что-нибудь предпринимать. Когда он лицом к лицу говорил с Господом, он сказал, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Этим он хотел сказать, «Господи, если Твое присутствие не будет со мною, тогда я никуда не пойду. Я не сделаю ни одного шага до тех пор, пока не удостоверюсь, что ты со мною. Моисей знал, что именно Божье присутствие в Израиле выделяло его народ среди других народов. Это же истина и для церкви Иисуса Христа в наши дни. Единственное, что отделяет нас от неверующих – это Божье присутствие в нас, которое ведет нас, направляет нас, совершает Его волю в нас и через нас. Моисей не переживал о том, чем руководствовались другие народы, как они формировали свои стратегии, правила свои, государственные и так далее и тому подобное. Он сказал, мы руководимся одним принципом. Единственный путь для нас – быть водимыми и управляемыми, воевать и выжить в этой пустыне – это иметь Божье присутствие среди нас. Когда Господне присутствие будет в нашей среде, «Никто не сможет причинить нам вреда, но без него мы беспомощны, полностью ничто. Пусть все народы этого мира надеются на свои могущественные армии, свои железные колесницы, новое оружие и на своих тренированных солдат, мы же будем надеяться на очевидное присутствие нашего Бога». Вот что ответил Бог на это смелое заявление Моисея. «Сам я пойду и введу тебя в покой». Какое чудесное обетование! Еврейское слово «покой» здесь значит «удобный, спокойный отдых». Бог этим хотел сказать, независимо от того, какие испытания или враги вам повстречаются на пути, вы всегда сможете найти успокоение во мне. Подумайте только, если церковь имела бы явное присутствие Господа в своей среде, там не было бы никакой спешки или суматохи, плотских усилий и напряжения. Служения не были бы поспешными, три песни, сбор, краткая проповедь. Вместо этого был бы успокаивающий мир и тихий покой. И все, кто вошли бы в церковную дверь, ощутили бы это. Конечно... Это совсем не значит, что церковь не может переживать громкие служения. Наоборот, я считаю, что такие служения часто являются результатом душевного спокойствия людей. Церковь, которая имеет в своей среде Божье присутствие, будет жить, возрастать и славить Бога со спокойной уверенностью в Господе во все времена. Это же является истиной для каждого в отдельности христианина. Если вы имеете присутствие Иисуса в своей жизни, вы будете переживать божественный порядок. Вы будете иметь мир и спокойствие без никакого беспокойства и раздражения беготни взад и вперед в поисках направления, без чувства, будто почва проваливается под вашими ногами. Вы будете жить в покое, зная, что Бог все держит под своим контролем. Ветхий Завет изобилует примерами, чудесное благословение, которые приходили к тем, кто имел Божье присутствие. Давайте рассмотрим эти примеры благословений, которые приносило присутствие Божие в жизнь его последователей. Божье присутствие было настолько очевидным в жизни Авраама, что даже язычники, окружавшие его, признавали разницу между его жизнью и их. Как написано, Авимилех сказал Аврааму, «С тобою Бог во всем». Что ты не делаешь? Этот языческий царь говорил, Авраам, ты какой-то другой. Бог руководит тобою, защищает тебя и благословляет тебя, куда бы ты ни пошел. Бог обещал Иисусу Навину, что ни один из врагов не сможет устоять пред ним, если Божье присутствие будет с ним. Как написано, никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так и буду с тобою». «Не отступлю от Тебя и не оставлю Тебя, будь тверд и мужествен». Когда Дух Божий присутствует с нами, мы можем быть твердыми и мужественными, потому что никакой враг не сможет повредить нам. Бог сказал Гедеону, «Господь с тобою, муж сильный, иди с этой силою своей и спаси Израиля». Слова «силою твоею» относятся к стиху повыше, то есть «Господь с тобою». Видите, что говорит Господь? Гедеон, в тебе есть такая сила, с которой ты можешь спасти Израиля, и эта сила есть мое присутствие. Писание показывает, что Гедеон был трусливым человеком, так почему же Бог называет его «муж сильный»? Это потому, что он хотел показать Гедеону, что может любой человек сделать, если с ним есть присутствие Божье. Бог предупредил Иеремию, что весь народ обратится против него и отвергнет его пророчество, однако Господь обещал, «Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя». Господь говорил, не имеет значения, если вся страна восстанет против тебя, Иеремия. Все, что имеет значение, это мое присутствие с тобою. Будь уверен, что я с тобою. Бог говорил Исаии об особом обетовании, которое он обещал любящим его. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды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 которые с тобою ты можешь пройти через любые трудности, огонь и воду непроврежденным и выжить, и не только еле-еле выжить, ты получишь во всем этом благословение и мудрость, благословение и милость, потому что мое присутствие с тобою». Эти ветхозаветные отрывки не просто мертвые бездушные истории, они предназначались для того, чтобы поощрять и побуждать нам искать Божие присутствие в нашей жизни. Мы можем благодарить Бога за то, что Господнее присутствие сделало в жизни Авраама, Иисуса Навина, Гедеона, Иеремии и всего Израиля, однако у каждого из нас есть сильное свидетельство того, что Господнее присутствие сделало для нас руководя нашей жизнью, открывая двери перед нами, устраняя препятствия, смягчая сердца, делая нас бесстрашными. Я видел доказательства этому в моей жизни. Вы, возможно, скажете, «Ты хвастаешься». Нет, в самом деле, Божье присутствие было со мной независимо от меня. Когда мы организовывали нашу церковь в Нью-Йорке десять лет назад, присутствие Божие исходило от нас на все, что мы делали. Я помню, как я входил в офис главного продюсера знаменитого театра на Бродвее в поисках здания для церкви. Секретари и сотрудники этого человека насмешливо смотрели на меня. Их слова и отношения давали понять, что встречи мне с этим человеком не видать. Я даже подумал, что меня могут выгнать, но когда этот человек вышел из своего кабинета и увидел меня, он пригласил меня к себе. В течение нескольких последующих недель мы с ним познакомились поближе. Было несколько таких моментов, когда он, смотря на меня через стол, говорил, «Я не знаю, почему я провожу с вами столько времени. Мое расписание полностью загружено, но каждый раз, когда я входил в его приемную, его секретарь проводил меня вперед пред других посетителей». И он говорил, «Проходите, пастор, он ожидает вас». В конце концов, этот человек... Продал нам самый ведущий театр для церкви. Даже тогда, когда мы подписывали бумаги о купле-продаже, он сказал, «Я не знаю, зачем я это делаю». Это было только Божье присутствие, которое побуждало его продать нам это здание. Несколько лет спустя он и его юристы умоляли нам продать им это здание обратно. Я видел так же, как Господь изменял сердца других людей. Человек, который владел зданием, расположенным рядом с нашим, вначале не хотел продавать его для расширения нашей церкви, но потом, с течением времени, он стал моим другом и в конце концов продал его нам. Все время он продолжает говорить мне, кто-то сверху работает за тебя. Это и есть сила Божьего присутствия. И каждый христианин может засвидетельствовать то же самое. Божье присутствие со мной сделало великие дела. Существует одно условие для того, чтобы получить и поддержать Божье присутствие в вашей жизни. Бог дает условия для получения Божьего присутствия. Это условие записано в 15 книге 2 книги Паральпоменон. В предыдущей главе описано, как царь Аса получил победу над миллионной армией Виаплян. Но, однако, сам Аса свидетельствовал, что именно Божье присутствие разогнало врагов. Как написано, «И возвал Асса Господу Богу своему и сказал, «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо на Тебя мы уповаем, и во время Твое вышли мы против множества сего». И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Ассы. Когда Аса со своей армией возвращались с победой в Иерусалим, пророк по имени Азария встретил его у ворот города со словами от Господа, Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с Ним. Если вы будете искать его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона, но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. Здесь кроется секрет, как получить и утверждать и удерживать Божие присутствие в вашей жизни». Господь напомнил Асе очень просто, без всяких обиняков. «Аса, не забудь никогда, когда ты одержал эту победу. Ты взыскал меня всем сердцем, повернувшись всецело ко мне, когда ты попал в проблему, и я послал тебе мое присутствие. Оно и обратило твоих врагов в бегство». Азарий сказал Асе, «Ты помнишь, чему подобно было царство Израилева до твоего прихода к власти?» Все вышло из-под контроля, без закона, без руководства, без правильного учения. Каждый был сам себе закон, делая все, что ему казалось правильным. Это является точным отображением многих христианских семей сегодня. Все выходит из-под контроля, нет правильного руководства, нет мира и спокойствия, каждый делает то, что ему или ей хочется. Многие из таких семей превратились в трагические, дисфункциональные семьи. Однако... Это не должно быть так. Никакой христианский дом не должен оставаться дисфункциональным. Божьи обетования остаются неизменными, и его слово заверяет до конца своей жизни, до тех пор, пока ты будешь продолжать искать меня, я буду с тобою. Как только ты воззовешь ко мне, я буду найден тобою. Это совсем не сложная теология. Проще говоря, если бы муж и жена, или хотя бы один из них, взыскали Господа, тогда нет никакой нужды их семье быть в беспорядке или без закона. Каждый человек может иметь присутствие Божие с ним, если просто будет искать его. Как написано, «Господь будет найден вами». Еврейское слово «найден» в этом случае значит «Его присутствие придет, чтобы сделать тебя способным и благословить». Короче говоря, этот стих говорит нам, ищите Господа всем сердцем своим, и Он придет со своим присутствием в вашу жизнь. Воистину, Его присутствие будет той всемогущей силой, которая будет исходить из вашей жизни. Согласно Писанию, нашей основной заботой должно быть искать лица Господня. Бог заключает свой завет милости с каждым верующим. Этот завет заключается в таких обетованиях, как Бог возложил на Иисуса грехи всех нас, и Иисус стал клятвой за нас, а также Он никогда не оставит и не забудет нас. Однако Бог дает особые, специальные обетования для тех, кто решится искать Его всем сердцем своим. Одним из таких обетований является завет Божьего присутствия. В то же время этот завет основан на очень строгих условиях. Писание ясно говорит, что если мы будем соблюдать условия этого завета, мы будем наслаждаться великими благословениями Божьего присутствия в нашей жизни. И это относится не только к спасению, оно говорит, если мы будем усердными последователями Господа, он обильно изоет на нас его чудесное присутствие, и оно будет видимо и явно для всех. Бог открыл этот завет через безымянного пророка, который принес слово от Бога к первосвященнику Израиля Илии, который был священником, отступившим от истины. Господь говорил к нему, предупреждая его о последствиях компромиссов и неправильного отношения к греху. Но Илий игнорировал Божье предупреждения.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 Это не значит, что этот человек будет отвержен, нет, но он будет ходить в своей собственной плоти, в своей собственной силе. Бог говорил Ире, «Я хотел благословить Тебя, весь дом Твой, но Ты пренебрег мною, позволив греху и похотем занять мое место, теперь я отниму мое присутствие от Тебя». Многие люди приходят ко Христу с очень большой начальной верой но через некоторое время их пыл начинает угасать, и они начинают пренебрегать Господом. Они легкомысленно относятся к Его заповедям и возвращаются обратно на свои старые грешные пути. Однако они продолжают считать, что Божье присутствие все еще с ними. Нет, это самообман, это ложь, иллюзия. Библия делает это совершенно ясно. Если ты оставишь Его, Он Оставит тебя. Божьи обетования никогда не подводят, но некоторые из них, как завет Его присутствия, даются только на условиях. Они требуют больше, чем просто нашего согласия. Конечно, Бог никогда не оставит нас и не перестанет любить нас, но если мы будем оставаться во грехе, Его присутствие не будет с нами, и наша жизнь больше не будет инструментом Его мощного присутствия. Мы будем жить по плоти, пытаясь что-то делать, путаясь без силы и водительства Божия. Господь дал Моисею откровение своей славы. Моисей искал Бога, чтобы видеть постоянное проявление Его присутствия. Он говорил, «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя». И Бог ответил ему, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Просьба Моисея была вполне достаточной для большинства верующих. Мы все хотим... Присутствие Божие, чтобы оно руководило нами, направляло нас, укрепляло и благословляло нас. И в самом деле, чего еще можно желать верующему? Однако иметь удостоверение в Божьем присутствии для Моисея не было достаточно. Он знал, что есть что-то еще большее, и он возвал «Покажи мне славу Твою». Господь показал Моисею свою славу, но она не явилась в образе светящего облака или потрясающего землю явления его сил. Нет, Бог явил свою славу в очень простом откровении его сущности. И пришел Господь, как написано, пред лицом его, и возгласил «Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, истинный и сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех». Божья слава – это было откровение Его милосердия, долготерпения, любви и сострадания. Я слышал, многие христиане говорят, «О, слава не зашла на нашу церковь вчера вечером, было такое чудесное прославление, и люди падали от силы Духа Святого». Но это не является проявлением Божьей славы, это не содержит в себе откровения, кем Он является». Некоторые могут спорить, да, а как насчет того, что переживали ученики на горе Преображения? Разве это не было явлением Божьей славы? Там ведь явился бесподобный свет и чудное явление Илии с Моисеем. Но Божья слава была не в Моисее и, или и не в бесподобном свете, наоборот. Его слава была явлена в Иисусе, как написано, и просияло лицо Его, как солнце. Одежды Его сделались белыми, как свет. И все глаз с облако и все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушаете. Бог говорил, вот здесь, воплощение Моей славы, во Христе. Воистину, Иисус есть воплощение всего того, что Бог сказал о себе Моисею, милосердный, многомилостливый, долготерпеливый, человеколюбивый и истинный, прощающий вину и преступление. Господь говорил, «Вот это действительный образ моей славы. Она воплощена в Моем Сыне». Я слышал, некоторые христиане говорят, «Если бы Господь показал мне видение ужасов ада, я бы никогда не оставил его. Я бы жил для Иисуса каждый день». Нет. Такие видения не могут сохранить никого. Только видение того, кем является Иисус, Его славы, милосердия и любви, сможет сохранить нас в святости. Я знаю человека, который был близок к смерти и видел видение ада. После этого он клялся, что отдаст свою жизнь полностью Иисусу, но через несколько недель видение притупилось, и он опять пошел по своим старым грешным путям. Бог хочет открыть нам наши глаза, чтобы мы познали какое богатство славного наследия его для святых. Он говорит, «Вот вся слава, которую я явил Моисею, выплачена в моем сыне. И сейчас я отдаю его вам в наследие. Вы имеете право познать его во всей его славе, как написано, ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно». Почему Моисей так Отчаянно искал видение Божьей славы. Я считаю, что причина находится в этом стихе. «Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место это славою моей». Слово «осветиться» здесь значит «сделается чистым». Другими словами, Бог здесь говорил, «Моисей, когда ты и весь народ будете славить меня, я буду встречаться с вами, и мое присутствие будет с вами, и когда я буду являть вам свою славу, она будет очищать вас». Этот стих является одним из наиболее сильных в Писании. Он предлагает надежду тем, кто борется с надоевшим грехом и желает освободиться и стать чистыми. Господь обещает, ваш храм будет освящен откровением Моей славы. И это откровение готово для вас уже сегодня в Сыне Моем, Иисусе Христе. Где мы можем найти откровение об Иисусе? Мы можем найти его только обратившись к Писаниям. Павел говорил, что по мере того, как мы позволяем Слову Божьему отражать все возрастающее откровение Иисуса, мы будем меняться от славы в славу, как написано «Мы же все». Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Духа Господня. Это откровение славы Божией даст нам поддерживающую силу в нашей жизни. И сотворит Господь, как написано, над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимом будет покров. Иными словами, слава Божией будет хранить нас чистыми в самую трудную минуту для нас. Сатана может нам лгать, ты побежден, ты обманчик, лицемер, прелюбодей, но мы можем ответить, нет, дьявол, я имею первосвященника, и я очищен через явление его славы. Когда Бог открыл Моисея все эти вещи о его сущности, он также дал ему полное откровение того, что он не оставляющий без наказания. Азария пророчествовал царю Асе в его самый успешный момент, «Если ты пренепрежешь Божьей славой, если будешь оправдывать свой грех и оставишь Господа, он не будет очищать тебя». Все, что Бог говорит нам здесь, очень просто. Уделяйте время для того, чтобы познавать поближе моего сына. Углубляйтесь в мое слово и ищите меня в своей молитвенной комнате. Тогда, когда вы будете пребывать в моем присутствии, ваши глаза будут открываться к познанию моей славы. Она вся явлена во Христе. Он является полнейшим откровением моей любви, милости, доброты и милосердия. И по мере того, как вы будете постоянно пребывать в этом откровении, оно будет очищать и освещать вас, потому что вы будете становиться более и более победными для Иисуса Христа. Вы все будете более и более подобными, как Иисус Христос, когда вы увидите, насколько он является милостливым и любящим по отношению к вам, вы и сами будете становиться более любящими и милосердными по отношению к другим, и это будет моя слава, явленная вас». Возлюбленные, перестаньте искать знамений, перестаньте ожидать, что какая-то сила потрясет здание вашей церкви или какой-то проповедник возложит на вас руки или разрешит все ваши проблемы. Ищите Господа сами. Его слово говорит очень ясно. Вы или будете наслаждаться Его постоянным присутствием, или будете посрамлены. Как написано, «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». «Ищите Господа» всем вашим сердцем и стремитесь иметь его присутствие в своей повседневной жизни и тогда вы узнаете и переживете величественную славу Божью